Меня зовут Вика, и зима уже совсем близко, поэтому к ней нужно подготовиться. В этом видео я покажу тебе идеи декора, создания уюта и тепла, а также зимней атмосферы. Так что подпишись на мой канал, чтобы не пропускать в дальнейшем мои видео, а зимних видео и новогодних будет очень много, я тебе обещаю. Также не забудь нажать на колокольчик, чтобы смотреть эти видео первым в мы начинаем. Ничто у меня не ассоциируется с зимой, так как гирлянды. Ну, кроме елки, конечно. Поэтому я стараюсь как можно раньше вешать гирлянды, чтобы создать уют и тепло в своей спальне. Но ну, а если честно, то они у меня висят круглый год. О, свечи это вообще отдельная тема, я их просто люблю как понятие, но ароматические уж тем более Зимой я просто обожаю зажигать эти свечи и вдыхать невообразимые ароматы Лет я считаю не только осенним, но и зимним атрибутом, в нем очень тепло и уютно читать книги, заниматься, да и вообще делать все что угодно. А теперь время диайвая, для этого нам понадобится какая-то плошечка или баночка, шишки, а также вата. Для начала я вот так вот распушиваю вату, а затем вставляю туда шишки, вот так вот просто и недорого можно сделать красивые украшения в свою комнату, не за что. Зима для меня это не только что-то материальное, это еще и песни, так называемые уютные песни. Вот вам несколько примеров моих любимых. А теперь давайте перейдем к украшению нашей комнаты. Всякие снежные шары, статуэтки, елочки, снежинки, все это создает просто невероятную атмосферу нового года и зимы. И это очень круто. Кстати, напиши внизу в комментариях, хочешь ли ты новогодний дьявол от меня. Они что так не оживляет комнату, как фотографии. Да, у меня еще висят осенние фотографии, но скоро мы это изменим. Моим самым любимым фруктом зимой является мандарины. К тому же они богаты витаминами и это очень круто. Также вторым моим любимым фруктом зимой является хурма. Поставь палец вверх, если ты тоже любишь хурму, а если ты еще не пробовал, то тоже поставь палец вверх и, и в магазин за хурмой пробовать ее. Ну что ж, я очень надеюсь, что тебе понравилось это видео.